О, о, о, Боже мой. Давай, бегом. Не будем меня. Ай-яй-яй. Биц... Ай, ай, ай, ай, ай, пошли мэры ай. сбивать. Да. Что так, да. продолжаем вчерашний день. Бары. Да, давай. Ай, ну не вчерашний день. А, Бибаем хватит хвою. поджигать. Стойте. Тихо-тихо. Да, Где да. мэр? Мэра, сюда. Ой. А мэра нет в кабинете. И тут какая-то записка лежала. Записка, тихо. Была записка. Запис... Подождите, не бейте никого, а то. Давай, чё ты там? Читаем записку, идем за стол. Да. Чё а за стол что за стол бесполезный? Выделили. Он сломался. Бесполезный стол. По-моему, это какой-то муляж. Какой-то муляж Давай. стол. Ой, так, странно. читаем записку. О, нифига себе, сказал я сам себе. Тут написано вы, мэр Эдриан. О, ура! Господи, у меня нога... Так, уйди, это, это, это от прошлого это мэра. мэра, это мое. Мэра. А дай сюда. Да. Пошли, так, я здесь это все надо переломать, это я все переделаю. Я пойду Я, мэра, получается? Клоя, я мэр, получается, да? Клоя. О, сейчас мы заживем как короли. Хлая. Тебе, так. Все, уволи, Мой а секретарь вот. Маринет. А ты Мам. моя помощница, просто там посыльник. Я Будешь его. решать Что? вопросы экономические. Ты же эко а, экономишься, прям великая. Какие? <свят> так, я еще не был в кабинете мэра. Так, в моем, точнее, все. Я пока схожу, ко мне не входить. Я мега супер охрана. Я, Маринка, ты что, хочешь меня поменять? Все классно. Я это супер Теперь... Да, здесь здесь Итак, в честь Надо нового мэра проведем игру на два ящика. По два ящика. За первое место два ящика, за второе место два ящика, но за третье два ящика. Идем в игру а, ЛБ. Погнали. Ну, вот это мэр, може Может, буду вот эти ваши... Что, у тебя ящики бесконечные. Да. О, так ты пойди всем Нет, я не могу так просто раздавать, вы что, это же. Да, сразу это тебя гу... свергнут. я тебя придут свергнуть. Меня потом убьют кто-нибудь. Я же просто мэр. Ну да, ты ж не депутат, по факту. Сейчас придет мэр всего всего мира. Президент какой-нибудь, не знаю. Может, президент есть, мы откуда знаем. Правительство ну, есть какой-нибудь. Давайте. Три, два, один. Погнали! Раз. Обычно милкни. Мяу. Мяук -мяук. Ах ты. О, я хло ее огрел. Нет, нет. Сли... Да я не донесу. Ха-ха-ха. Так. Уже три. Ты человек остался. Маринет, вот она стоит. Маринет умерла. Ой, что так больно? Ай. Так, так, так, я свалился. Ну, на! Ну. А, у тебя этот молот, ты чё? Я сдохла. Да. Это... Этот заговор огня меня убивает. А, помню, как я тебя убил один раз. За заговор огня. Ты меня надоел. Ура! Топ-1. Миш-мрум. На. Ну блин, все я выиграла. Нет, топ-1 я. Так, второе место ты, третье кто? Маринет. Маринетка. А Маринет вроде ну, да. она ушла. Или я не знаю, где она. Ладно. Р... Она, наверное, к себе домой пошла. Да, Маринет. Маринет, она выжила а третья. Да, не заходите ко, не... ко мне в кабинет. Тут ныть, Можно тайное место. Может, так, какое тайное место я... Так, возьмем, например, стоит. вот этот ящик два ящика и вот это например какие ящики Тики, плаги? так два плага возьмем и... а все вижу пчел первое место моё да ладно нет моё не будет первое место первое место ты да получать второе место кто был второй умер маринет Марин... и третье место ты да на и третье место ты на, в честь того, что ты поиграл, сейчас подожди. Уже дам тебе одну один хотя бы ящик маленький. Тебе огромная. Вот а маринет, потом ящик. два больших отдам. Э, а чё оно не стреляет? Я тебе дал два ящика. Вообще обдирал не стреляет в пушка. Это все из-за из старого ну, мэра да. осталось, он, наверное, да все да подключил. Какой, давай мне какую-нибудь другую награду, бегом. Тише, не указывай мне, что я делать. А я выиграл, я что не... это? Мне ну, я, облагу, я, я же не виноват, виноват что она браковка. Ну, отбракуется. Давай мне что-нибудь другое. Такие ботинки есть, видишь? Да, да у давай мне другой ящик. Обзиратель. Нет, я не знаю. А, это все просто. после старого мэра осталось, я ничего не Я не знаю. Это ты мне дал бракованный ящик. Так. Мэри составлял тот, поэтому давай. Иди так с момент. Да, так, а я Такая яша, я просто, же бабка... не. Не я Но же Сай! А, а у тебя вот два ящика вали. Попробуй найти другую пушку уже. Только может она будет, через... Не, не знаю, пойдем. Вот. Здесь он отключил, он когда ушел, на него, отключил систему. Я тоже не мог стрелять. У меня вообще пушки нет. У меня вообще пушка а и у... раз... Слушай, ее можно кому-то продать и втереть то, что она работает. Да-да-да, кстати. Надо в другой город. Кстати, мне писали. Хлоя, приезжай к нам. Кстати, Хлоя. Хлоя. Глухая, что ли? Здорово. Тут я писала, Приезжай к нам, твоя сестра Зои. И написано Богат Сити. Называется город. Наверное, они там богатые. Да, Богат ты же понимаешь. Мы поедем с тобой вместе в этот городок и я обогатим пойду. город нас по, по, поводу, по поводу зои я вроде бы знаю кто она такая она ну, так ты же строитель одежды. ты наверное не в одном городе строишь дизайнер одежды ты... ну, у тебя на все такая реакция Но, да, что ну, твоя сестра все равно Да. какая разница есть а, там пойди, ТМР, нет, президент и короче она вот Понятно, да. я никогда не был ни в каких... Нет, был в своем городе э, ужасном. Ладно, я пойду, короче, я пойду про... А я пойду в мэрию. У меня Это... много дел. Надо, во-первых, мне много чего поисправлять после старого мэра, чтобы ничего не осталось. Да, так, ты помощница моя по экономическим делам. Там... Скажешь мне, там что у нас там по деньгам. Капаешь. У тебя же есть бумажки на деньги наши. Сюда. Кстати, вот этот, э, мэр Адриан, может, Да. Типа, ну все, иди работай. Где у тебя тут? Вот здесь рабочее место. Техникам, типа, будет, Или где ты? Здесь работаешь? Да, да, давай. Так, а я пойду. Понятно, у меня здесь ничего нет. Посплю, как обычно, на коврике. Ой, на коврике, на диване. Раз у этого мэра все бесполезное было. Придется так спать, как бы в тесноте, но не в обиде. Секретарь! Моего секретаря нет. Экономщица, иди сюда, великая. Да, вот так вот сделаем. Экономщица! Что, уснула, что ли, на работе? И посмотри, по чем там кровати, а то мне приходится вот теперь спать. Смотри, что это? Зато много места. Лягу таким и усну. Что ты здесь стоишь? Что, это Сколько, ты офигела? Так, я ладно сам себе куплю. Сам О, да купил. так давай там а, на поездку скажешь сколько денег уйдет нам если ехать в богат сити сколько нам идет на поездку всего и на защиту города нам же надо сюда охрану поставить если мы все уезжаем О, давайте я оставлюсь в этом городе ты же один из этих нам все равно надо нанимать охрану и все mm -hmm. такое поэтому мы Ой, все. я быть охрана у меня максимум вот это я 24